Так, все Здравствуйте Сегодня у нас 11 июня 2018 года Канал народовластия Программа плохие новости Я Вячеслав Мальцев Со мной в студии тут вот Наши соратники Вновь прибывшие в том числе Так что Всем привет Там э -э, Не пугай нас пишут Да я тоже Это Я ехал в дороге Сделали такое название, э -э, на самом деле, с чего оно касается, это название, э -э, в общем-то, я и я позвонил, сказал, что я, конечно, против, но его уже сделали и потом изменили, я не знаю, но изменилось. Дело в том, что э, УВД Инфо сообщили, что, э -э, значит, в э -э Самаре, вот сейчас я прям найду вам. В если быть точным. Вот сообщение. В Тольятти 7 июня, ну в день моего рождения, естественно, задержали э, Вячеслава Шепелева. Он был лидером профсоюза «Молот». Вот этот Вячеслав Шепелев, его задержали, он ехал на машине, потом устроили обыск, потом его притащили в, я так понимаю, ФСБ или в полицию. И требовали, чтобы он дал показания против Мальцева, потому что Мальцев сидит в тюрьме и дает показания против него. Это ему втехляли такую вот гадость. Представляете, какая мерзость. Просто редкостнейшая мерзость. То есть вот Шепелев это мог против Мальцева дать какие показания, какие, почему не, не брать просто людей на улицах, там, поймали какого-то говорит, дай показания против Мальцева, а то он в тюрьме против тебя дает показания. Ужас какой-то. Просто прелесть. Такие вот дела. Так что нас интересует, конечно, что будет в дальнейшем там с Вячеславом Шепелевым, и, я так понимаю, сейчас его отпустили и какой то что-то ему инкриминирует разжигание, очередную там 282 статью и так далее. Ну, в общем, весело. Так что и вот, я никакие показания не давал, не даю и не буду давать. Единственное, только в качестве свидетеля на суде над Путиным я буду давать показания, но если Бог даст, то, может быть, и обвинителям удастся там быть на этом суде. Очень бы я этого хотел. Я бы так подготовился. То есть сегодня я разговаривал с одним человеком, с Сашей, поздравлял его с днем рождения. Саша, привет, днем рождения. Не буду фамилии называть, а то это опасно сейчас. И вот мы с ним пришли к выводу, что в нашем возрасте сейчас вот только как бы сказать осталось... Одно счастье, наверное, осталось – это вот отпраздновать хотя бы один Новый год в свободной России. Когда эти все козлы будут сидеть по, на скамьях подсудимых, по тюрьмам, как белки в клетках. Прошел митинг оппозиции на Сахарова. Ну, был там около двух тысяч человек, мы вещали оттуда, вещание мне очень понравилось, и люди понравились, то есть люди такие, которых не сломить, некоторые, в общем-то, очень сильно э, что-то испереживались, э, я так понимаю, считают, что вот, мало людей приходит и так далее, костяк есть, а это главное. Да, Тут Роберт пишет, это ФСБ объявили, что задержали. Да, ФСБ у нас фантазеры редкостные. Ну, может, что-то они и планировали, да, как-то. Что-то у них не получается пока из того, чего они планируют. Так что, посмотрите, кстати, интересная тема, вот, воскресенье вот этот митинг на Сахарова, ну, я считаю, что не так все уныло, как многие, кто туда пришел, сами себе сказали, они-то пришли, а это уже не уныло. Вот. И что-то вот то ли с днем рождения Пушкина варианты, товарищ Верь, взойдет она, их миллион в интернете разных разных и вот Сергей Высоцкий в твиттере в своем такой вариант изобразил, я его хочу прочитать не верь товарищ, не взойдет заря пленительного счастья покуда верит твой народ, что от других его напасть и покуда верит он бледям толпой стеснящимся у трона погода, верит он словам Останкинских пропагандонов, безумной думе, злым попам, прикормленной прокуратуре, проворовавшимся ментам, чекисту в президентской шкуре. Покуда вы весь этот сброд своей родной зовете властью, не верь, товарищ, не взойдет звезда пленительного счастья. Ну, в общем-то внушают как Хрюм Маржол говорил да. а вот в Ингушетии э, жители Ингушетии заявили о том что у них э, силовики похитили родственника то есть вот житель Ингушетии Султан Алиев заявил что в дом 8 июня ворвались какие то значит ФСБшники э, избили его брата и увезли с собой брата Ибрагима, ну соответственно Олива. И когда они пошли там по всем этим изоляторам искать его, им сказали, что его нет, что они его отпустили и, и так далее. Что в общем-то говорит о том, что скорее всего в общем-то самый, самый плохой вариант, да? То есть если они его утащили и заявляют, что не знали, не знают, то есть, это похищение людей. Так, это особенность фашистских режимов. То есть, в фашистских режимах похищают людей, потом их убивают. Мы помним, как это происходило в Сальвадоре, например, и очень хороший фильм Сальвадора, Оливера Стоуна. И жаль, что Оливер Стоун сделал фильм о фашистском режиме. Приехал и сделал фильм о Путине, да, когда там Голуби мира, блять. Ну что, в башке? Ну старый, наверное, просто. А фильм Сальвадор гениальный, что скажешь. Вот. И, если вы помните, Пиночета обвиняли в том же самом, ну и многих других диктаторов, которые и в Латинской Америке, и не только а, находились и правили, обвиняли в таких преступлениях. Это преступления, и они сейчас массово распространяются по России. Вот 10 марта некого таксиста Рамазана Гасайниева увезли на полицейской машине, больше его живым никто не видел. Его нашли под мостом забитого. Полицейские заявляют о том, что они его отпустили. То есть, ну, взяли на машине, покатали и потом отпустили. Представляете, то есть, сейчас... Это нормальная э, такая практика. Эти полицейские нормально работают, все в порядке. То есть что с человеком случилось. А сам, наверное, упал под мост и разбился. Я... И вот самое интересное, что вот эти полицейские ходят по этой земле, да, вот у этих людей у всех есть там братья, сестры, я не знаю, там. Близкие родственники, родители. Да, вот я только слышал фу, в Дагестане. Мне как рассказывал один э, видный единорос, который от Единой России курировал Дагестан. И я говорю, ну что, Коль, там в Дагестане-то происходит? Там ну, стал его троллить, говорю, там эти э, как, террористы, какие нахер террористы, Слава, ли? и рассказал историю про Дербент, где человек работал всю жизнь на заводе, был там каким-то заслуженным работягой. Ну, я, наверное, это уже рас рассказываю, повторюсь. И у него полицейские забрали сына. Что-то он шел по улице. Надо было этого сына немедленно выкупить. Но они не успели с деньгами. Они рабочие люди, у них денег мало. Что-то пока прособирали, прибежали. А там его уже убили. Ну, тогда этот человек, что у него был продал вместе с сыновьями. Купил у тех, кто в лесу, оружие и раздолбил этот нафиг отдел. Ну, нам всем сообщили, что террористы, которые там напали на отдел, убиты и все там, все замечательно. Не, ну там в этом отделе тоже была масса убитых. И, в общем-то, наверное, по делам. Но это, об этом знают вот эти люди, которые... Исполняют властные полномочия Вы Еще думаете, они реально считают Вот этих террористами что-то? Да нет, конечно И вот плохо, что большинство людей Их как-то Рассматривают как власть Они не власть Они преступники Вот я недавно посмотрел фильм Собибор И вы знаете, фильм не произвел На меня большого впечатления Ну нет, ну... ну... Сляпан так, так, так себе, мягко говоря. Мягко говоря, я не буду обсуждать. Но там есть одна гениальная вещь. Одна гениальная вещь, которая войдет в аналог кинематографа, я уверен, наряду с коляской, которая едет по Потемкинской лестнице, наряду с э, этими конниками Анже Вайды, да, которые с саблями идут в атаку на немецкие танки. Да, то есть вот... Это, это шедеврально Я просто рот открыл это, Представляете то есть, э, Лагерь Собибор Лагерь смерти Люди, над которыми страшно издевались И э, Начальника лагеря ранили И он валяется у входа Это сволочь И люди, которые вырвались, пробегают Они снимают шапочки Перед ним Понимаете? То есть вот он лежит Простреленный, а они с ним здороваются и вот настолько это вот чувствуется Вот это вот, я не знаю, подобострастием это не назовешь Ну рабство То есть там конкретно показывают евреев Но мне кажется, русские большие рабы И больше снимают эту шапку, блядь Перед своими палачами Ой, жуть, конечно я говорю, и эти кадры, вот поверьте, и это, это войдет в аналог кинематографа, это не будет учить, потому что вот это настолько классический. Я не представляю, как путинцы это пропустили. Это просто вот полевок в рожу вот этим путинцам. Это вот Путин, вот этот вот гад, начальник лагеря, кстати, тоже вот у меня может быть. Негативное ощущение дополнительное было Что любимый мой актер Кристофер Ламберт сыграл его И этого начальника лагеря Это так было жутко для меня смотреть вот Под Орлом столкновение поезда и автобуса Сообщаются о четырех погибших не знаю, там четыре или не четыре, что -то там странная какая-то история, сразу пытаются все там замять. 15 человек, участники ансамбля, ехали выступать в детский лагерь, проехали якобы на запрещающий сигнал семафора. Был там этот сигнал, не был этого сигнал, Вы же помните все те кадры под Москвой, когда рассказывали, что человек там на какой-то девятке, какой-то татарин, откуда-то он там из... Казань, что ли, приехал И проехал на запрещающий сигнал светофора А там камера, видео стоит И там видно, что машины идут сплошным потоком Никто никаких шлагбаумов не закрывает Ничего не происходит Вдруг несется поезд и вырывает эту машину из потока Ну, она как раз оказалась в этом месте то есть и, и там предъявляли этому человеку, который, слава богу, остался жив, что он виноват в этой аварии, там что-то оплатить должен. Так и здесь я уверен, что не все так просто. И вот Движение поездов при Амурье Полностью восстановлено То есть так сейчас пишут А на самом деле Речь идет о том что В Серышевском районе э, Значит э, Зил С тремя людьми на борту Был протаранен поездом То ли Зил поезд протаранил То ли, то ли поезд Зила протаранил Но факт то что это Вечная тема у нас. То есть, причем, я так понял, что от столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, упали на соседние какие-то пути. То есть там такая была неразбериха, как в том анекдоте, да, про паспорт в жопе, помнишь? Когда... Ну, самолет взлетает Какой-то, наверное, нашей авиакомпании Из Тюардессы Уважаемые пассажиры Прошу вас, достаньте паспорта Откройте Значит, первую страницу Откройте его И вырвите первую страничку Сложите ее там и засуньте в жопу все такие удивленные. А то была такая неразбериха, когда упал предыдущий рейс. Вот так и здесь. Да, сейчас, вот я думаю, с поездами будет то же самое. Сейчас у нас еще ожидает такая волна железнодорожных аварий, потому что все там в заброшенном состоянии. Так, пишет, что с Асховом. Вот э -э, Асхову Алибекову прислали тысяч, но надо гораздо больше на его адвоката. Он звонил и, в общем-то, просил как бы помочь, поскольку он хочет решить. Ну, он, он считает, что его адвокат может его защитить. Поэтому Вот Подо мной это его счет Если кто-то Желает помочь ему Дикому десантнику То милости просим А вот эти два счета Это на наших беглых Которых все больше и больше Которые все бегут А он им светит да, Как в песне На которых возбуждают уголовные дела И в общем-то Творится какая-то фигня, мягко говоря После сильного ливня Новосибирск затопило Так что у нас есть бегло из Новосибирска, им повезло то Вначале там холода какие-то, теперь затопило Если снова ударят холода и все, что затопило, замерзнет То будет такой новосибирский каток Так. В, на Урале большие а, значит, так, как он называется, Господи, сосновый бор. Это где-то недалеко от нижнего Тагила. А, вот в этом сосновом боре 64 ребенка отравились. Госпитализированы 33 человека в больницу. Кушвы и 31 человек в больницу Нижнего Тагила. То есть, даже в одну больницу не могут свести, потому что такое большое количество а больниц, там я не знаю, рассчитано, на сколько человек. Я так понимаю, что не всех госпитализировали, потому что не всем плохо, некоторым, наверное, хорошо. А Следственный комитет заподозрил котлеты здоровья в отравлении детей на Урале. Надо упаковку посмотреть. Или как, как там. Может быть там вначале знак минус. Минус здоровья. Так и, вот. и мы говорили, что не отправляйте детей в лагеря. Это в общем-то собибор такой путинский только. Мы говорили, что будет массовое отравление. И помни, помнишь как это? Тогда я говорил по поводу... Анализировали, что дети тонут Что все плохо да? То есть травятся, говорим, в лагеря не надо ездить И человек купил уже путевку Наш зритель купил путевку Своему ребенку Вот этот лагерь На озере, на этом, в Карелии И отказался в последний момент Сказал, не, не поедет ребенок Ребенок остался жив А все, кто поехал, вы знаете Ну не все, но многие потонули Такие вот дела. Так, Спрашивает, наверное, там все-таки никак. Э, покажи наручники, никак не это название не меняется. Дело в том, что это ФСБ заявило, что Мальцев задержан и дают показания. Вы можете прочитать в Ввд инфо. Да, это заявление ФСБ очень четко прозвучавшее. Весело, да? Может быть, у них есть какой-то Мальцев, я не знаю, такой специальный. Но если у них там 10 Путиных, почему у них не могут быть какие-то свои Мальцевы, да, там вытащили? И говорят, да вот мы его арестовали. Спасатели пишут, что эвакуируют после взрыва газа жильцов дома под Хабаровском. Ну, наверное, все-таки не взрыва, как-то, а всего лишь хлопок. Ну, потому что там один убитый, пятиэтажку развалило. И, в общем-то, больше вроде как никто не погиб. Причем всегда по иронии вот дома, которые взорвались или сгорели, все дома, которые сгорели, они на какие-то улицы Сергея Лозо там или еще что-то. Читаешь, думаешь, как будто специально, как будто кто-то прикалывается. Думаешь, может фейк какой-то. А вот этот вот дом, который взорвался, он находится на улице Космонавт. В общем, такая вот космонавтика российская. И... Продолжается Путин, помоги, но на более низкий уровень не зашло, так скажем. Очень много в социальных сетях отметили обращение жителей Романовского района Саратовской области к Валерию Радаеву, губернатору с просьбой отремонтировать дорогу. И вот есть фотография, ну можем посмотреть. Но она ничем не отличается от многих других дорог то есть 30 километров. От, значит, села Памятка, ну, можно Помятка, наверное, Помятка, слово назвать, да, вот, и до Романовки 30 километров дорогу сделали в 70-е годы, и, внимание, ни разу не ремонтировали, никогда, ни единого раза, представляете, 70-х годов, 20-го столетия. Вот я знаю очень много людей, которые 70-го года, и я знаю, их уже ремонтировали, ремонтировали, а некоторые уж на том свете, представляете? Ну да, ну, а, а... Это дорога 70-го года ни разу не ремонтирована. Ужас. Вот такие дела. В Керченском проливе танкер Волга нефть 214 с грузом дизельного топлива сел на мель и каково же было удивление всех почему? потому что он это сделал в том месте где всегда все ходили но после того как построили мост изменились течение. а исследовать это наверное ну, не захотелось, то есть денег хапнули зачем? то есть когда люди людям лицензию на пляж сраный дают, пляж и то надо, чтобы водолазы всю акваторию обследовали. А это мост построили, никто ничего не обследовал. И тут же Волганев-214 подсел, представляете. То есть в том месте, где фарватер. На фарватере сел. А там, оказывается, мель мыло. Ну, молодцы еще. Появилось видео, как сдувают машины Пишут, что это с Керченского моста Я посмотрел внимательно Это, конечно, фейк Это ну, с другого моста, не с Керченского Ветром сдувают машины А так, в общем-то Я думаю, что, наверное, это пророческое видео Надо ждать, когда сдует с Керченского Потому что там такие ветра, что в Грузии пишут, что третий человек избили российского туриста. Ну, не совсем так, не совсем туриста, избили паропланериста, который там, в общем-то, продавал свои услуги. И естественно, там своя мафия, всегда есть своя мафия, они, они сами этим делом занимаются. Да? а как вот приехал из России. И там на параплане летает. Это вот к вопросу о том, какие там злые, злые грузины. Вот представьте, какой-то грузин бы приехал там и стал бы какой-то бизнес отнимать у людей. Там таксистский, например, да, в Москве. Там подъехал какой там, я не знаю, внуков или Шереметьев вот, ну, везде своя мафия. То есть он катал людей на параплане, насколько я понимаю, там, и, и не хотел. Башли, Так что в общем-то в Грузии, видите, не, не, тоже не, не все в порядке. То есть времена, вот что можно сказать, времена Саакашвили такого бы никто не сделал. Просто никто бы не сделал, не посмели, потому что бы очень сильно за это наказали. Но, видите, власть изменилась и многие вещи уже можно делать. Завтра можно будет брать взятки полицейским послезавтра прокурором с судьями там, и так далее а начинается конечно все рыб гниет с головы не так устроена она эта самая рыба поэтому российская рыба она уже вся провоняла потому что голова там сгнившая совсем гнилая голова такая да, как вот Хель я помню сравнивал еще тысячи 2006 году когда написал манифест нашей борьбы с партией «Единая Россия» Я с, с, сравнивал С таким хатаническим существом Хель э, ну, Ак, да, у, у древних э, Викингов, у древних варягов Это была Дочка Локи и великанши, Да, и вот э, Она была наполовину Женщина, а наполовину Мерцвет, спокойница, такая Разложившаяся, ну и она там Управлялась в аду, вот это как раз и есть политические силы политические силы России. Вот такие они и есть. И вся Россия сейчас такая. Это в 2006 году, наверное, написано. Тогда уже это отмечалось вот этот зловонный запах от Единой России шел, Запах разложения. Так, вот тут какие-то Ты, ты какого-то уничтожил, да, Расула? Ну, надеюсь, не Гамзатова. Вот. Так. И вот посла России в Румынии обокрали. Украли у него 250 долларов. как то сколько, да? Помните, как этот рассказ у Веллера как у Зорина, там что-то 10 долларов украли, да, а он сказал, ну, ему было неудобно, что 10, он сказал там какую-то большую сумму, а тут этого негра поймали, который украл эти деньги, он стал кричать, что ты хотел вскрыть несчастного негра там на такую сумму и так далее. но очень общем, было очень жестко там. Так, ага. и в румынии еще происходит событие очень интересное. готовится это вот к вопросу о назначаемых революциях. в румынии назначена революция в соцсетях, но не 5, 11 17. и посмотрим, как она получится в румынии. там эта революция называется мегапротестом. То есть, рассчитывают, что в Бухаресте выйдет не менее одного миллиона человек. Задача одна, чтобы правительство ушло в отставку. Все. Причем не только правительство. Всю власть хотят отправить в отставку. То есть, назначенная революция. И посмотрим, получится у них или нет. Я могу забиться, что у них получится 100%. Так что, там такие же Мальцевы назначили революцию. Значит, дело, наверное, не в Мальцевых все да? Значит можно назначать революцию В информационном мире В современном Но не, не в том месте да? В то время Но блядь не в том месте Минобороны планируют изменить правила призыва на срочную службу. Я тут не пойму. То есть они хотят, чтобы те, у кого есть воинские звания, они с момента значит, их отправки у них шел срок службы. А те, у кого нет воинских званий, с момента присвоения воинского звания. То есть человека на сборном пункте там собрали Отвезли там и так далее И я так понимаю Что воинское звание Рядовой например Может быть присвоено только после принятия Присяги до этого какое воинское звание Вот я принял присягу Через 12 декабря Принял а Призвался 30 ноября Ну так нормально да Полтора, полтора месяца Послужить на халяву ну, я не знаю, как у них сейчас с этим делом Но я понимаю, что тут какая-то заковырка Они не могут так просто с этим Связана какая-то романтическая история и много других вещей а, Надо проанализировать Но ну, все, что они делают, они делают, чтобы обмануть Мальцев, скажи, революция – это смена власти или системы? Революция – это кардинальное изменение чего-либо Кардинальное изменение если смена власти приводит к кардинальному изменению чего-либо, это революция. Если не приводит, это никакая не революция. Политическая система меняется при смене власти? Где-то меняется, а где-то нет. Вот румыны хотят изменить политическую систему. То есть они хотят скинуть тех, кто потворствует воровству и коррупции. И у них получится. То есть они на пути к прямой демократии. Очень хорошо, дай Бог им здоровья. И они понимают, что они делают. Вот это очень важно, очень важно, что они понимают и делают это последовательно. Ну точно так же, как делали в Исландии, да? Ну вот только недавно обсуждали тему Исландии. Очень хороший пример. Мне скажут, это маленькая страна, там все друг друга знают, там 300 тысяч и что? Сейчас нет больших стран с внедрением интернета и социальных сетей больших стран нет. Все друг друга знают. Путин поздравил жителей Кемерово со столетием города. Но ну, это, знаете, это звучит как издевательство. Это какой-то троллинг. Просто троллинг такой. Я... Ну, а я вас поздравляю, да? Вот уважение к традициям, упорный созидательный труд сердечно поздравляю и так далее природные месторождения ну и вся остальная хрень жить троллинг самый натуральный и причем можно было бы как-то обойти эту ситуацию но нет нужно было кольнуть и вольнов опять повеселился по всем социальным сетям Прошло видео в частности Павел Искобаров очень часто э, читаю в Твиттере, и нравится мне он э, сделал ссылочку, где Вольнов звонит полицейским и рассказывает, что по Ростову уходят митингующие и орут Путин хуйло. И причем он включает это, и такое ощущение, что он там в толпе. И там, «Хуй, хуй, и вот первый полицейский явно зассал, кому он звонил в дешевом счастье, он вот там начал, наверное, уже думает, блин, надо, наверное, валить. Скажет, у меня еще там несколько часов дежурства, да, а тут вот такое дело, надо, надо валить немедленно. Минсельхоз отметились очень хорошо, молодцы вообще просто, значит поправки хотят ввести в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а суть простая, очень каждый должен платить там до 5000 рублей минимум штуку, ну и до 5 пока, пока значит вот рассматривать, Потом примут, потом примут изменения и дополнения, будет до 10, 15, 25. Аппетит же во время еды растет. Представляете, то есть, вот когда нам говорят, вот это вот именно вот это снимание шапки перед вот, э, комендантом концлагеря. Вот это сейчас вот они примут 5 тысяч тем, кто рыбу ловит. Я всегда вспоминаю дедушку, один мой товарищ э, описал такого человека, который Живет на очень скудную пенсию в, в Саратском районе, в Пристанном в селе Пристанное, А там это берег Волги. Мало того, что им там мост сделали, ну, в общем, жутко там экологии поступили. Мало того, что там газопровод проходит, еще и электрический кабель. То есть все прелести жизни. Мост. За провод, тайна газом воняет, электрический кабель, там я не знаю, какой по нему, наверное, пешком можно ходить, все что хочешь. Вот. И девушка там этот, ловит рыбку. Ну, кормиться надо чем старенький. И вот он на льду сидит, ловит рыбку, приехали эти рыбнадзор на э, снегоходах на этих. И протокол выписали протокол сказали, такого числа придешь в суд все наш дедушка не имеет денег А до суда до дубков 18 километров и он пешком пошел до суда в одну сторону 18 километров пришел его там осудили на 5 тысяч или там на сколько рублей за ловлю рыбы там, а у него нет денег даже на билет и он обратно пошел пешком к себе домой. Это вот там стоял адвокат, который был совсем по другому делу. Он все это видел, слышал и был просто в шоке от происходящего. Что человек, который там всю жизнь живет, он не может поймать сраную рыбешку, чтобы прокормиться. Потому что там есть какие-то молодцы на снегокатах, для которых это очень важный бизнес. Так что, видите, вот что можно сказать. Ну, завтра за воздух будут брать деньги. И правильно сделал, Помните, как Аркадий Исаакович говорил, что каждый норовит вдохнуть чистый кислород, а выдохнуть всякую гадость. Ну, и поэтому скажут, ребят, экологии надо, блин, за воздух-то платить, чтобы он у нас улучшался, без оплаты не улучшится. И что вы думаете, Ивато вот так снимет шапочки. И будет платить как добрый. А почему нет? Ну каждый же дышит. скажет, ну а что же справедливо? Каждый же должен Путину платить за то, что он дышит. Даже те, кто не дышит вот такие вот и расплаты неуважения написали, а мне всегда нравится а в этот раз не точно написали рыбалка в России станет платной, патент от 1 до 5 тысяч рублей, штраф за первое нарушение 11 тысяч рублей россияне на, вам эта рыбалка сдалась. Идите лучше в лес и наберите валежника на халяву, это все что вы можете в России Путина и это не так, потому что если вы посмотрите закон об этом валежнике, хреном. Что с 1 января можно брать валежник просто так. А до 1 января это административно наказуемое деяние вас оштрафуют. Вы не можете брать валежник, понимаете? Удивительно. Просто удивительно. То есть страна, в которой народ не имеет права ни на что. Вообще ни на что. Ну нет, ничего. Вот в внимание, что можно. Ну дышать сейчас можно. Бесплатно. Пердеть можно бесплатно. Что еще можно бесплатно Не знаю. Дышать и пердеть. А скоро, блядь, не не вздохнуть, не пернуть не сможете. За это, за все будут также брать деньги. Вот сейчас две вещи пока можете делать бесплатно. Завтра уже их не сможете делать. А вот э, Путин ну, тут ну, по всякому троллит. Ну, а, а Васька слушает, да ест, как у, у басни Крылова, да. Вот Ешкин Крот пишет. Путин заявил, что пенсионный возраст повысит целью значительного повышения уровня благосостояния доходов пенсионеров. Вопрос Путина почему нельзя было повысить уровень благосостояния пенсионеров за счет богатства нашей страны, как это сделал, например, в Норвегии. Тут даже ни, ни, ни при чем Норвегия даже вот с точки зрения как бы, государственности и, и полезности для самих путинских планов да? но вот если у нее есть кроме как украсть все как, хоть один план уже не полезно иметь целую кучу пенсионеров. но представьте что будет происходить во первых никто держать стариков не будет да? то есть вот сейчас уже стараются предпенсионного возраста выкидывать на улицу. А это значит вообще всех выбросить на улицу вот в том возрасте, который ныне пенсионный. А теперь он не является то есть не будет являться пенсионным поэтому женщина после 55 лет и куда она пойдет после 55 лет вот ее выгнали на улицу. И это все наращивает вот это вот стальное давление. Зачем это Путину? Я не знаю. Тем более, что эти люди вообще не нужны. И очень легко было бы решить вопрос вот этими смешными пенсиями. Но они украли все. У них, да знаете, смешные пенсии, нет денег. Такие вот дела... И вот независимый АЗС предупредили, что бензин может стоить по 100 рублей за литр. Там такие вот эксперты рассказали, как избежать роста цен на бензин и так далее. Знаете, зачем эти эксперты все рассказывают про 100 рублей? Ну, чтобы вы, вы, вы говорили, ну, 42 херня, вот, вот может ведь 100 стоит, понимаете? Вот для чего эта это вся ерунда нужна, вот этот вот сербор. Представляете, то есть сейчас, в настоящий момент, а, вот, э, вот Независимо АЗС предложили два способа снизить цену на бензин прочитал, не нашел ни одного способа в статье. Время потерял прочитал статью, хотел найти, так и не нашел этот способ. Херня полная то есть это вот Леонтьев этот Михаил, вице-президент компании э, Роснефть протрезвел и заявил о том что э, что критическая для заправщиков ситуация возникла из-за ошибок в налоговом регулировании. То есть, вот эта вот херня у наперсочников, да, этот это, это про налоги что-то говорит, эти еще про что-то там говорят. То есть, обязательно появляется целая куча всяких э, кренделей, которые должны забрасывать, забрасывать очень часто противоречивую информацию. Вот Торгово-промышленная палата... Наталья, хорошая фамилия, Шулер или Шуляр, вот хорошая фамилия, прям для того, чтобы давать комментарии. Я слушал он новостные сообщения, у меня возникло удивление, то, что удивляет, удивляется наш президент. Мы видим снижение цен на мировых рынках и не видим снижение на наших АЗС. Я бы назвала две главные причины. Первая, в цене каждого литра бензина 60% налогов. Если мы платим 36 рублей за литр сегодня, 23 рубля – это налоги. Это вот говорит человек, который работает в торгово-промышленной палате, что-то должен считать и так далее. В чем прикол-то? Понимаете? Прикол в том, что 36 рублей сегодня дурой. Сегодня 42 рубля, а не 36. Представляешь? Этот человек выходит и что-то комментирует. Я сижу в двух тысячах километрах от границы России, знаю, сколько стоит бензин. Это сидит в торгово-промышленной палате, комментирует, выходит 36. Вот, к примеру, вот если мы платим 36, я не знаю, где ты 36 платишь. Это что вообще происходит? Представляете, что там за люди вообще? Они что там нюхают, едят, грибы что жрут, блядь. Я не знаю, что они делают, эти люди. 60% налогов. И что 60%? Ну что, да, даже 60% налогов. Ну, бензин стоит, допустим, 20 рублей. 20 рублей. Вот снизили с 42 до 20, да? Сколько 60% налогов? 20? Нет, это 12. 8 рублей не хватит. Сколько они, все эти добытчики нефти говорят, что... Это вообще ничего не стоит Добыча, да конечно ничего не стоит Это все коммунисты сделали Все эти качки, трубы и так далее А вот транспортировка То, все, 5 десятое Ну что, и там если это нефть У них добыча стоит Как Сечин говорил В 3 рубля они могут уложиться Себестоимость нефти Себестоимость нефти в 3 рубля может уложиться Что там, прибыли что ли нет? От 20 рублей Да от 10 она есть в России нефть, вообще, в смысле, бензин больше 7 рублей стоить просто не может. Не может. Я готов с кем угодно сесть из этих нефтяников и расписать. Не может он больше 7 рублей стоить. Самый драгоценный, 98-й. Хотя они его, я так понимаю, не производят ни хрена. Но даже если они построят завод и будут производить, он все равно не будет стоить больше 7 рублей. Так что и я вот этой Шулеру вот этой, э, напоминаю, что вот статья 19 апреля 2018 года. Средняя цена бензина в России превысила отметку 40 рублей. Это было 19 апреля 2018 года. а Она живет, значит, по ценам 2017 года, эта дама, которая 30, сколько она, 6 рублей у нее литр бензина стоит. Меня вот такие очень подбешивают, честно я говорю. То есть, настолько все в порядке у человека, настолько зажиравшаяся хамка такая, понимаете? То есть, выходит, она даже не готовится. Ей не нужно это. Ну, а что ей, бадлакам, этим объяснять? Так, вот мне предлагают идти работать. А я, с твоего позволения, тролль, чем каждый день занимаешься? А? Работать кайлом, в твоем понимании, я думаю, что те люди, которые кайлом работают в большом количестве, могут попробовать вот это вот место. У них сейчас есть интернет, они могут включить и попробовать поработать как мальцы. Нет вопросов. Мальцев, почему снится Ельцин, он на трибуне футбол смотрит. Самое смешное, что мне тоже недавно Ельцин приснился. Не знаю, надо выяснить, к чему снится Ельцин. Вот такие дела. Так что... Серп вот пишет очень хорошо, русский, очнитесь, когда повысили цены на бензин, канадцы в соцсетях договорились не покупать бензин на заправках Shell. То есть, начали, э, Shell начали нести убытки и снизили цены. Остальные, понимая, что все э, все ломанутся на Shell, тоже снизили цены. Все просто, вы сами плодите наглую власть. Но для этого должна быть конкуренция, для этого должно быть... Э, Как в гражданском праве, да, равноправие сторон. А у нас абсолютно все неравноправно. Бизнес, это чей бизнес? Вот это нефтегазовый, это путинский бизнес. И там будет только такая цена, которую он скажет. И все, и даже если люди не поедут заправляться на Лукойл, хотя мы проводили такую акцию, если кто-то помнит, в знак протеста против того, что Лукойл травит в Саратове цианидом натрия, Просили не заправляться на заправках Лукоила Везде, причем в Москве Активно проводили эти акции И что? Без результат. Но предположим, даже вот Если как в Канаде Кто-то бы не стал заправляться на Лукоиле Сказали бы, давайте там Нам поменьше Устанавливайте цену И ничего бы не произошло Потому что все эти люди повязаны, и все это из одного центра. Когда говорят, там какие-то антикартельные соглашения разрушаются, ничего не разрушается. Картель это путинский, кремлевский картель, это преступный картель. И вот в Хантамансийском автономном округе произошла такая печальная, ну, трагикомическая история незаконно вырубили лес и такой нормальный лес но это не китайцы а тюмень не господи не пи нефть и газ пи. Научные исследования чего как я сейчас и не переведу у нас что ж там так такие же названия были как переводил ведь чатовый от таких аббревиатур вот и вот эти вот Нефтяники вырубили лес, а тут э, что-то случилось, кто-то пожаловался, какие-то прокуроры, что-то там нужно было, э, а тем более вывести некуда было вот эти вот спиленные деревья. И они их вновь воткнули. Выкопали яму и воткнули, и все. Веков, вековой лес такой стоит. Такой дурдом. это вот. Это только в России такое, может быть, что там траву красить, деревья втыкать. Я помню, на заставе деревья втыкали. То есть надо было елочки срубить перед приездом комиссии и воткнуть. Такие зелененькие стоят, красота, а потом раз были. Ну, это как бы, понятно, это армия, и тем более совок. А сейчас все гораздо хуже. Это сейчас не елочки, а видите, лес целый. Вот, и некоторые СМИ написали, что россияне, россиян начали готовить к резкому росту цен на еду. Я так понимаю, что россиян всю жизнь готовят к резкому росту цен на еду, и всегда это происходит. И интересно, мне понравилось, цены на хлеб, мясные изделия, молоко, безалкогольные напитки могут взлететь в случае одобрения правительством, предложения Министерства промышленности и торговли, о введении заградительных пошлин. Такие заградительные пошлины. То есть, минные заграждения, по-другому, министерство, мин, мин, промторг, да или как он там, промторг, да, мин, промторг, мины ставят, да, заграждения минные. Вот. И из-за этих заградительных пошлин, а на самом деле из-за жадности, бешеной жадности путинского режима, Конечно, цены поднимутся. Ну, конечно, ну, представляете, вот э, путинская шобла, даже там у того паренька отобрала пакет акций, который в магните рулил. Ну, говорит, ну ты что, не почину тебе такой пакет, ну-ка иди отсюда. Ну, а ну-ка иди сюда. А ну-ка, да, а ну-ка иди отсюда. Да? И вот там этому зятю Лавровскому отдали, ну, на тебе половину. Ты взять Лаврова, все, заслужил. Конечно, при таком раскладе цены на продовольствие, они не формируются рынком. Они также формируются путинской вот этой шоблой. Какие вот дела. Чистый отток капитала из России вырос до 23 миллиардов. Вопрос такой, а что эти не сработали? Как они там назывались? Законы. Об амнистии капитал. Ну, какая приставучая. КГБшная, наверное. ФСБшная. Мы тут на открывали, все жарко. Очень жарко, поэтому Мальцы с нами хорошо правят иностранцы. Екатерина II была немкой, Сталин грузином. Вы знаете, я думаю, что ну и нахер царей, императоров, вождей, блядь, вот уже иностранцы наши, какая нахер разница, извиняюсь за выражение. Хорош, все, информационный мир, народ должен править, не нужны все эти вожди, куда они все приведут эти вожди. Хорошая там Екатерина была, там плохая, я не знаю, да. Много, можно сказать, хорошего, но много также, можно сказать, и гадости. Да. Конечно, Екатерина II несказанно лучше была Путина. Несказанно лучше, хотя бы тем, что увеличивал народное население. Хотя бы тем, что дала возможность работать так называемым бейби-боксом, который сейчас так называется. То есть, любая крепостная крестьянка, совершенно не объявляя ни своего имени, там, ни фамилии, вообще любая женщина, Могла прийти в Богодельню, да, там родить при, под присмотром врачей, получить какие-то средства да, и отдать своего ребенка и знать, что этого ребенка будут кормить, воспитывать за счет государства, что он станет моряком, офицером, или там он станет каким-то мастером э, и, и инженером. Ну, то есть получит реальное образование, будет свободным человеком и будет от государства получать зарплату и содержание всю жизнь. То есть это человеку, в общем-то, дается ну, более свободная, сытая и перспективная жизнь. Что-нибудь подобное делает Путин в современных рамках. 50 рублей, да, 80 центов на, на ребенка. Вот подарки от Путина. Вот, и названы самые дорогие для содержания госслужбы. И э, кто мог подумать, кто на первом месте? Федеральная налоговая служба. И тогда вопрос такой, а нахера она вообще нужна? Федеральная налоговая служба. Если там работает 140 тысяч человек, их надо кормить. За счет чего их кормят? За счет тех же собираемых налогов. То есть, это служба, которая кормит сама себя. Не проще ли разогнать все эти службы, да? Огромные службы, в том числе и налоговые, и, и все, и брать э, налоги иным путем, которые уже продуманы миллион раз. Да? Инфляционный налог, например. И не нужен ни один вот этот фискал, он не нужен. Зачем? Не надо никого кормить, никому платить. Но им нужна вот эта машина, принуждение. Им нужно, чтобы огромное количество людей были преступниками. Сейчас все преступники, представляете? Вот отмени налоги. Нет налогов. Нет вот этой службы. Нет уголовно-наказуемого деяния неуплаты налогов. Представляете, еще половину пустые будут. Что делать -то тогда? Ну ты введи инфляционный налог. Получишь те же самые деньги с точки зрения государства. Люди, которые эти не, не платят эти налоги, не платят эти налоги они употребляют, употребят их на себя. Они будут считать, что с ними играют по-честному. Более интенсивно будут работать. Ничего бояться не будут. Ну, нет, а зачем? Надо, чтобы они боялись. Надо, надо всех зачмарить У всех все отнять. Они же прекрасно понимают, путинцы, что с их властью ничего не, не, в России не светит. А поэтому они должны всех держать в узде. Выпендрешь, пишет. Это про меня? Если про меня, то да, конечно. И, и в том числе и выпендрешь. Но не только, вы же понимаете. Не только выпендрешь. А так да, бывает. И я, я не скрываю. Раз плохо, ФСБ вводит новые требования к кандидатам на работу. Вот теперь они должны сообщать, когда в отношении близких родственников уголовное дело возбудили. Вот. И еще что-то они должны делать. про автомобили, которые им принадлежат катера. Пароходы, естественно, самолеты, а что поезда еще не написали. Я думаю, у кого-то из ФСБшников, у Бортникова, какого-нибудь наверняка есть, собственный поезда, да, э, у бывшего там, какого-нибудь патрушева, у сынка, там, я не знаю вообще, чё. Сейчас министерство, Собственное есть. Это, что, почему бы не написать? Есть министерство, приватизированное вот нормально. Сельского хозяйства. Целое министерство сельского хозяйства есть. Потому ж какие там нахер самолеты? Самолеты это уже пройденный этап, это уже не модно. Сейчас модно, чтобы министерство были, комитеты какие-то, да, там, у кого-то там Роснефть, да? у кого-то Газпром, у кого-то Министерство сельского хозяйства. Все пределы, блядь. Фигуранты кокаиного дела попросили России о помощи. Это вот э, те, которых в Аргентине, ну, в смысле, которых словили и привезли в Аргентину. Иван Близнюк и Александр Чикало просят у России помощи. А то что? А то правду начнут говорить. О чем речь-то идет? Вот я сразу же рассматриваю это как профессионал. Попросили у, у России, там у Путина помощи. Путин, помоги. Но это же не просто просят на коленях. Пока-то они ничего не калякают. Пока они сидят тихо. А сейчас, если, значит, не, не помогут, то они сливать начнут. Так что, Путин, помоги. Улюкаев начал отбывать наказание в колонии. Вот радостная новость. Раньше сядешь, раньше выйдешь, что тут скажешь, да? Вот он в колонии номер один Тверской области. А что не там же, где этот э, Сенцов? А почему ну, улюкает не там, где Сенцов. Не в Якутии, блядь? Странно как. -то. Вроде как-то это... Преступление совершил тяжко. На строгом режиме. В Тверской области. Какой-то прям курорт. Вот такие дела. А некто Олег Феоктистов, который генерал ФСБ, помните, который как раз подставил вот, э, Улюкаева. Хочет денежки вернуть 2 миллиона. Ходит в суд, говорит, денежки-то мои отдайте 2 миллиона. а Которые вот Улюкаева вот в качестве взятки давали. А ему говорят, слышь, голубчик, а ты денежки-то эти где взял? А он не может объяснить. Там дали кто-то дал, понимаете? А самое веселое шоу в чем? В том, что они не могут денежки вернуть, их украли. А поэтому они ему голову компасируют. Говорят, ты, фиактист, расскажи нам, где он где взял. А он их также украл. Он не может рассказать, где взял. И здесь их украли, не могут ему их вернуть. Поэтому будут ему голову компасировать до упора, пока он не устанет ходить. Вот такая интересная штука получается. Представляете, какая Все деньги, абсолютно все, которые у этого губернатора, там э Сахалинского, э Хорошавина, да, забрали, которые у Захарченко забрали, все поперли, и даже у Люкаевские деньги украли. Можете себе представить? Сраные вот эти 2 миллиона тоже украли. Я думаю, что еще и вот эту вот сусунку с этой колбасой уж съели там все, потому что там, там же ничем не подавится. Их и артисты вообще. Ну, сам весел, конечно, вот с этим Олегом Феоктистом. Представляешь, такой. Он говорит, а там деньги. И он говорит, да, ну ты скажи, откуда ты их взял, мы тебе сразу их вернем. А он говорит, да я как-то это, вот это тайна. Ну, тайна, иди нахер отсюда, и все. Очень хорошо. Молодцы, суди. Пять баллов. Кто-то за эти 2 миллиона свадьбу дочки сделает как-то, помните, судья? -то. Так что нормально. У кого-то свадьба на носу. Вот. И пишет, вот вид пишет. Захищение 450 миллионов рублей государственного Эрмитажа заочно арестован бывший чиновник Минкультуры Борис Маза или Мазо. Маза. Очень хорошая фамилия Ранее он вот сидел полтора года по делу реставраторов И снова был принят Мединским На, на должность директора департамента По управлению имуществом Минкультуры Ну правильно, это же фунт. фунт при всех царях сидел, помните? Это же классика, фунт вот этот Борис Маза С такой фамилией Маза Ну, конечно, как же Сам Бог велел Так вот что 450 миллионов Ерунда а надо у Мединского спросить, сколько его доля там была. Так, и вот Ходорковский разместил в Твиттере в своем фотографии. Но они уже обошли многие социальные сети фотографии обыска. В мае проходил обыск. Мы говорили о нем у зама по кадрам московской полиции. И там у него что-то прям. Мешками обнаружили в кабинете, в кабинете обнаружили и доллары, и евро, и рубли. Больше всего, конечно, рублей, долларов, евро немного. Полицейский почему-то не любит евро. Ну как немного, я не знаю. Ну так, увечистая сумка, наверное, столько же, сколько у Люка его дали. Вот. И Ходорковский пишет, поделись фотками с майского обыска у зампа кадра московской полиции. Это, это рабочий кабинет. Задумайтесь, к кадровику столько платит за должности За короткое время вряд ли кабинет место постоянного хранения Это ведь отбить потом надо, конечно надо А как отбивают? Отбивают через людей А от этого получается, что кого-то за задерживает полиция А потом его труп находят под мостом И никому ничего не делают Почему? Потому что это полицейские башляют они кормят, как можно дойную корову-то убить. Никто их не посадит никуда. Зачем? Тем более Путин постоянно натравливает всех этих полицейских на митингующих. И разрешает им бить по головам и делать все, что угодно. Так почему же они не могут это делать для зарабатывания денег или просто для своего удовольствия? Ну, представьте себе, вот сидит такая сука кадровик, да, который... Собирает бабки за должности Ну с кого он собирает бабки за должности самых отпетых У кого из полицейских больше всего денег У подонков Самый отпетый подонок будет иметь больше всех денег Значит у него по карьерной лестнице Самая большая перспектива И все, и вот она выстроилась Эта лестница из подонков Чем хуже подонок Тем выше он на этой лестнице И таких же он конечно К себе приближает все. Тут вообще ничего объяснять не надо Рогозин вот сообщил о расширении сотрудничества с Китаем по Луне. По Луне. Расширяются по Луне. Расширились. Рогозин расширился по Луне. А до такой степени расширился, что вот сын его Алексей, да, который работает главным на, в компании Ил. Ил такой. Ух, я сразу вспоминаешь Ил-2, да, там или Ил-62, на котором, кстати, вот не на котором, но с, э, с Ким Чин Ын, который прилетел. Потому что Ким прилетел все-таки на китайском. А Ил-62 рядом где-то летел. Там, вот, и что сынок, который Ил возглавляет, сделал хорошего. Заказал себе А-8 за 8,5 миллионов рублей. Да, там какие-то масса кресла массажные там внутри. И что-то там, ну, какие-то вот изыски я даже не буду перечислять. Их. Ну, так нормально. А что? В общем-то, это ФБК. Оставим эту работу Фонду борьбы с коррупцией. Да, и они, видите, вот откопали это и продемонстрировали нам всем. Так что, привет Роме Рубанову, с которым я тянул в одной камере, и который хорошо делает свою работу, очень профессионально, и спасибо ему огромное. Видите, даже такие мелочи, казалось бы, ну, все такое, для нас 8,5 миллионов в России, такая богатая, да, там какой-то Рогозинский сын, 8,5 миллионов. Он сын Патрушева целое министерство имеет, Да там во все дыхательные пихать на это какой -то. ил какой что ил ерунда а что с Гундяем случилось пишет а что он не гундит уже что не знаю что случилось так Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу и клиненую фигурку с его лицом. С его имеется в виду Си Цзиньпин или Путин? Нет, я понимаю, что Путин. Лучше бы он ему подарил арфу, гуся, да. Помните, как в «Стране чудес»? Ну, это, да? То есть, это классика была бы. Ну, вот видите... Теперь у Путина есть арпа и глиняная фигурка с собственным лицом, чтобы он мог посмотреть. А у Путина столько лиц, я не представляю, как, как можно вот, было догадаться, какой к ним Путин прилетит, чтобы сделать именно... Или просто написали там Путин, ну с твоим лицом, но ну, нормально. Вот, и Путин поддержал идею строительства трубопроводов из России в Китай через Монголию. Че хочешь, может, поддержать. То есть уже какие-то трубопроводы строят за наш счет, представляете, для Китая за наш счет. И еще поддержал. Еще, а что деньги навал? и жутко будут китайцам еще строить. А Китай еще может войти в проект Арктик-СПГ-2. Ну туда, куда Тотал входил, помните, ну там потом сказали, что нельзя, а я и Тотал нельзя, потому что санкции. И там осталась такая вакансия. И вот теперь, я так понимаю, туда войдет Китай, но я не думаю, что 25,5 миллиардов Китай отдаст денег. А зачем? Ну, пригласили он и так... Он... На этот раз без подарка, что ж, ну, бывает. А зачем? Ну, Путин полностью управляется китайцами, полностью на сегодняшний день. Абсолютно сейчас все видно, ну, зачем что-то платить. Ну, сейчас подпишут какие-то документы о там, скажут, пришли там акции, и все нормально. А банк твой, ВТБ, пусть это дело оплатит. Так и будет, посмотрите. Ни копейки китайцы не дадут. А зачем? Ну, смысл какой? Другие скажут, ну у них там 3 триллиона свободных денег. Во-первых, не три, а уже пять Начнем с этого. А во-вторых, поэтому они у них и свободны, что они их не вкладывают в Путина. Я тоже думал, что они там э, начнут вкладывать, чтобы Россию таким образом забирать. А зачем? У них есть главное вложение. Вова, Путин. Все. Больше ничего не надо. Он что хочет, подпишет. Что хочет, отдаст. Бесплатно. 16 рублей в гектар леса, да? который, чтобы просто возобновить и посадить саженцы, надо 4 миллиона. А это 16 рублей. Все, заплатили и, и спи спокойно, да. Вот. Их вид хорошо написал. Китай готов финансировать Россию на своих условиях. Бесплатно предоставлять землю китайцам гарантии сохранности активов, а также возможности въезда в Россию без оформления разрешения на работу. позволить китайцам покупать доли в энергетике, промышленности, транспорт, сестра. Все это обсуждалось, и не только это. Гораздо больше всего и что еще мы даже не узнаем, потому что все это секретные протоколы. Путин сдает Россию не дуром. Смотрите, он раз в два месяца ездит в Китай, встречается с китайцами, с премьером встречается, с Цзиньпином встречается. И каждый раз они что-то подписывают. Что от этого стало лучше в объективной реальности, что изменилось? Изменилось то, что забирают Сибирь и Дальний Восток. Сейчас это видно невооруженным глазом. Даже дураки уже поняли. И... Вот в смутное время написали, что оказывается орден, который вручили Путину, был учрежден специально к его визиту и вручается первый раз. Да, это так. Это сувенир. Ну да, но если орден никому не вручали и вообще он как бы э, такой вот, ну что-то на цепочке железка какая-то. Ну это сувенир такой вот сделан специально для Путина. Да уж надо сказать, к Путину не очень хорошо там относятся. Ну да, там монахи в Шаулини. Какие-то, где он прошел, его следы изобразили в виде лотоса, там что-то, кому как Будда, Будда шел, да? И там лотосы вырастали. И вот такой же Путин, Буда Но многие-то, особенно партийное руководство, не, не разделяет их радости относительно такого Будда. Они же все прекрасно понимают объективно, что это преступник, что это воры жулик, что это... Мало того, что это еще агент влияния их собственного. Они же знают, что он делает. А вот, значит, все тут обсуждают, как Путин Си Цзинппину русскую баню из алтайского кедра подарил. И там еще что-то. В общем, такая хрень. Удалой Господь, мне понравилось, написал. Дети в хату забежали, там отец неделю пьет. Тятя нас в Китай продали, заебись, теперь попрет. Ну то есть, ну это ну, прибежали в избу дети, в торопях зовут отца, тяте тять наши сети притащили мертвеца. Да? А кстати, а кстати, не так должно быть, должно быть вот так. Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца, тятя, тятя наши сети заблокировал Роскомнадзор сети, мы сети воспринимаем по-пушкински, сети, а сети сейчас социальные сети, да. Это вот интересно, да, это тест, надо тест на человек прошлого или человек будущего. Сети. Один вариант ответа, что это такое, да, чтобы он сказал, ну и так далее. Вот, то есть, набрать такой список, и сразу можно будет видеть, Насколько человек в прошлом увяз, насколько в будущем. Я сделал бы, если бы работал в должности президента, я бы как раз заставил сделать такой тест и тестировал бы на всех помощников, которые там по этим, по информационному миру, всякие Роском... ну, Роскомнадзоры, просто и не было бы. Просто их и не было бы. Ну, а остальных вот так вот, ну, там, напиши, понимаешь? ну да, вот Хороший парень, иди в театр там, играть с Ваню, Ваней, очень классно будешь. А вот в будущее тебя мы не возьмем. Вот суровый Томск нам написал, что вьетнамцы бунтуют против передачи правительством земли в аренду китайцам. Вьетнамцы бунтуют. Мид России предупредил россиян о массовых беспорядках во Вьетнаме. Там какую-то земельку отдали к китайцам. Тут пол России уже отдали китайцам. Ничего вообще. Мид, ни, ничего. Мальцев, ты боишься критики? Что вы имеете в виду под критикой? Я не боюсь ни критики, ни ругательств, ничего. Просто я как-то не люблю это дело. А ты вот, Илья Мартынов, любишь критику? Или когда тебя ругают? Но очень редко отличают критику, здоровую да, критику, от ну, наезда, грубо говоря. Да? Поэтому никто не любит критику. Если кто-то тебе говорит, что он любит критику, значит это мазохист какой-то такой, да? У него немножко там. Поэтому все мы люди, у нас огромное количество минусов, слабостей, грехов телеведущий Иван Урган с женой и дочерьми получил гражданство Израиля по программе репатриации и вот тут написали, что он по этому поводу высказался сказал, что я действительно уехал в Израиль на два дня здесь хоронят женщины, которые меня Воспитали и которых я очень люблю Моя прабабушка моя тетя и Я остаюсь гражданином России Но ну, Я так понимаю, гражданин он остается Но еще и стал гражданином Израиля Как Абрамович да? И в общем-то это правильно Понимаете? То есть он получил человеческий паспорт По идее, да? Ну представьте вот Я ездил по всему миру с российским паспортом Это не человеческий паспорт и вы знаете, я когда видел людей, которые идут совершенно спокойно куда-то с французским паспортом, английским, американским или израильским, то есть теми паспортами, с которыми пускают везде, мне было очень завидно. Я думаю, нифига себе, вот, э, Вова, замечательный такой товарищ, наработал так, что с таким паспортом нас на порог не пускают. Почему Ургант получил паспорт Израиля? Именно для того, чтобы нормально ездить, чтобы не было никаких проблем и так далее. Не для того, чтобы жить в Израиле. А для того, чтобы ну, по-человечески принимали везде. Вот в чем проблема наша. Мальцев, все, что мы потеряли на Востоке, мы.. С боем отобьем на Западе. С каким боем? Кто такой этот бой? Бой? Бой! Бир! Да? Отобьешь на Западе. С боем, бля. С гелом, бля. Во-первых, вопрос. Ответь на вопрос. Я понимаю, что он риторический. Нафига? Нафига отдавать что-то, чтобы потом отбивать у кого-то? Отдавать свое, чтобы отбирать чужое. Зачем? Логика. Нет, ну я понимаю логику. Человек говорит, мы там на Западе отберем. На Востоке не отдадим. Ну, это понятно, это такая имперская логика, да? А это какая логика? Это, это, это что, выворочено? Это, это вообще о чем речь? Да, так что такие вот дела. А Вечкин вот тоже такой есть человек, который сам ничего не сказал. А вот представитель спортсмена Дэвид Керран сказал, что хрен он вернется в Россию, Никогда он в Россию не вернется, иными словами, потому что он сказал, что с нуля он не будет начинать, что есть ли для него смысл бросать карьеру в США и начинать ее в России, по сути, с нуля, да, да, да. Вот. для владельцев команды, для игроков хоккея хоккей, это в первую очередь бизнес, и только во вторую спорт, ну и так далее, и так далее, и вот... Иными словами, Овечкин любит Путина на удаленке. Он собирается всю оставшуюся жизнь прожить в Америке. И что я могу сказать от себя, и думаю, вы все меня поддержите. Пусть так и будет. Как только мы возьмем власть, мы Овечкину запретим въезд в Россию навсегда, пожизненно, никогда. Он не сможет приехать в Россию под стратом срока, бешеного, совершенно. Вот таким патриотом, мы всем запретим. Я понимаю, что ему насрать. Я понимаю, что ему хорошо в Америке, что он богатый человек и все. Но у нас будет маленькое удовольствие, что вот он никогда не сможет приехать в Россию, не поклониться могилам своих предков, ничего увидеть, никогда в жизни. То есть это вот такой вариант иллюстрации мы для них обязательно сделаем. Вот Для таких Олечкиных, которые так любят Путина, да? Но не хотят жить с Путиным. Хотят, чтобы мы жили с Путиным. А они будут там любить, да? На удаленке, блядь. И... Шухер начался в организации договора о коллективной безопасности. Вот Сергей Лавров что-то там нервничает очень сильно. По поводу договоров между Казахстаном и США, по поводу лабораторий, которые биологически США сделали в Армении, как выяснилось. Вот при старом президенте никаких вопросов не было, а тут вдруг, то есть это, ну да, президенте, а потом премьер-министры, да, Никаких вопросов к армии не было. А тут возник вопрос, оказывается, американцы уже давно в Армении. Надо же. То есть, это был повод войскам сказать, как вот в Крыму. Если бы они не вошли, то через пять минут там были бы американцы. Я помню эту рассказку про Афганистан. Как если бы через не вошли, то американцы бы там появились. И всегда, каждый раз, куда входят даже говорить не хочу на них нахер. И Трамп тут наговорил про то, что России нужно вернуться в G8, и Путин там каламбурить по этому поводу стал, что Россия не выходила из G8 и так далее. И завершился саммит 9 июня, и Трамп уехал раньше. Отозвал свою подпись под итоговым протоколом, под каменнике. То есть, что-то послушал, послушал, сгрустнулся. До этого была подпись. И, и когда Трюдо прочитал там все, говорит, да мы отзываем свою подпись. Наверное. Все касается экономики. да, Сел в свой самолет, полетел встречаться с Ким Чин Ином. И результатом всех этих недоговоренностей теперь пошлины. На алюминий, на железо и так далее, и так далее. В общем, сейчас будет тут включаться будут ответные меры, естественно. Но Трамп вот, э -э обиделся по его словам. Это очень нечестно и слабо. Наш пошлиный ответ на его пошлины семьдесят 270% на молочную продукцию. Но ну, это канадцам. То есть, у них есть там запретительные пошлины, там на молоко, я так понимаю, у бедных канадцев. А вот Трампа это очень сильно пробило. Я понимаю, что там суммы несопоставимые, конечно. Но... Так, так, так сделал. В рамках вот этих пошлин можно было бы, чтобы и волки сыты, да, и овцы целки очень легко было сделать, совершенно спокойно. То есть, какая сумма там уходит на пошлину? Вот такая. Ну, компенсирует за счет пошлины какой-то пошлины на алюминий, железо и так далее. То есть, то, что поставляет Канада. Очень быстро было, можно было компенсировать. но ну, видишь, тут коса на камень нашла. А вот Меркель остался разочарована саммитом G7. Да, то есть, конечно, такая вот да тряска идет, срывная тряска очень очень ощутимая и Трамп считает что Евросоюз в торговой сфере хуже Китая, то есть он все наговорил всех вспомнил и Китай даже вспомнил, а Евросоюз еще хуже а советник Трампа назвал слова Трюдо на саммите G7 ну тот после уезда Трампа там потрясал кулаками ударом в спину вот еще один удар, нож в спину Тут Одни То Эрдоган, тот Тридот И все с ножами Все с ножами стоят Но мир Расклеился явно Те люди, которые пытаются им управлять Не в состоянии этого делать Они не взрослые Они еще По сути дети вообще И ведут себя как дети и, Причем как злые дети Путин особенно, Путин, слабоумный, да еще и злой, представляете? А результат, в общем-то, ощущаю, ощущают все, абсолютно все ощущают. Вот Роберт Де обматерил Трампа, факт Трамп сказал в прямом эфире, в общем-то. Ну, но не только это, почему это заметили, он такой про Трампа говорил, что у нас давно бы расстреляли, нафиг его как Синцову давно бы. Сосвет Сосвету жили, а он нормально, никто там с ним не разбирается, да. Так что Роберт Де Нир молодец. В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чин Ыном, вот пишут. Но это еще вчера было, прибыл, да, и вот они. А до этого туда прилетел Ким Чин Ын на своем, то есть он прилетел на китайском Боинге, китайской авиакомпании, вот. и с ним еще прилетел Ил-76, ну, его там, я не знаю, машину привезли, наверное, и этот Ил-62, ну, наверное, с его там охраны или с кем-то, а Ил-62 обычно он пилотирует сам, старый такой самолет, я так понимаю, батюшку его еще на нем, на нем возили, а может быть еще и, и дедушку, скорее, дедушку там еще возили потому что он даже не ИЛ-62М, а просто ИЛ-62, то есть как и при Царе горохи там еще сделал Ну, кстати, хороший самолет. И аттракцион вот, э, в Сингапуре сделали за 15 долларов. Можно посмотреть э, саммит США и КНДР, то есть там какой-то загончик такой и, Через решеточку, как в вольере Можно там выглянуть, как за зверями Последить, 15 долларов за это надо заплатить И вот многие Какие-то в такие моменты Люди совершенно странные дают интервью да, Которые в другой момент никому не интересны И вот какой-то экс-сотрудник Белого дома Рассказал о привычке Трампа рвать важные бумаги то есть, когда он занимался бизнесом, это естественно, он прочитал, если бумажка ему не нужна, он ее разрывает и выкидывает. Но в Белом доме так, так невозможно. Представляешь, то есть они должны подшиваться, и поэтому, раз, а у нее уже движение отработано, поэтому специальный клерк по склеиванию бумажек есть. То есть Трамп разорвал, клерк сразу склеил, что-то. Такая вот работа у человека. Не бей лежачий, а Трамп не будет президентом Что этому клерку потом склеивать Вообще все, на пенсию надо уходить Ужас какой-то И японцы негодуют по поводу того, что оптоволокно какое-то С Сахалина накурил и хотят путинские там проложить и вот японцы Какие-то протесты высказывают Пусть не переживать, никто туда ничего не прокладывать Не будет, это очередной порожняк Чтобы украсть деньги А ничего, Японцы вообще какие-то на на Наивные наивные ниндзя <смех> Наивные самураи Че? Не надо Если бы Хотели люди действительно Сделать, чтобы там было оптоволокно Они просто проложили это оптоволокно С Японии Это стоило 10 копеек Зачем им? Через за три-девять земель прокладывать. Значит, у них есть какие-то другие задачи. Не то, что там была связь или интернет. Читали, М? Читали, то, Конечно, они их и есть. Путин их давно уже сдал, а этот театр, цирк такой, понимаешь, вокруг этого уже не может сказать. Ну японцы, ну нати забираются, потому что это как в той сказке про лисицу, да, вот собаки, хватайте мой хвост, вот так за это хвост его и вытащат. А поэтому он должен там что-то в голову как компасировать и э, мы же понимаем, как это будет. То есть, туда мосты проложат, там будет японский бизнес и все постепенно, как они планируют. Путин призвал Порошенко освободить арестованных российских журналистов. Какой молодец, у него Сенцов голодает 29 дней. А он призывает вот Порошенко освободить. А пример подай, освободи Сенцова и все. Я думаю, Порошенко тут же кого-нибудь освободит. Мальцев не пугай, так сердце прихватило чуть А я говорю, я ехал в машине, и мне сказали, что поставили такое название. Я говорю, да не надо немедленно уберите название. На, на, наоборот, напишите, Мальцев не арестован. Ну, сказали, что сделали, оказывается, не сделали. Или там что-то, сбой какой-то. Я, я так и говорю, масса людей, которые просто ну, испугаются. Не надо людей пугать. И Климкин назвал три условия достижения мира в Донбассе. Ну вот ничего не могу плохого про этого Климкина сказать, про Павла Климкина. Вроде не дурак, но говорит такую глупость жуткую. Говорит, а реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, это первый пункт. То есть он говорит, все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое дело делать. Реальную безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев. Освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом – это путь к миру. Клинкин, это утопия, а не путь к миру. Один пункт приведет к миру на Донбассе. Только один. Понимаешь, о чем я говорю? Вову нахер. Вот один только пункт. Другого, что хочешь ты там лепить? Я не знаю, там, блядь, осыпать всех в золото, там поцеловать всех в жопу, ничего не получится. Нужно устранить главную причину. Вова Путина ее зовут, эту главную причину. Вову надо устранить. Каким образом? Я не знаю, сами думайте. Лучше все, конечно, на скамью подсудимых посадить его В ГАГе, в Москве, в трибунале, где угодно. Чтобы это сидело в тюрьме, это чудо. Другой вариант... Ну, тоже возможен, Но Вова, вот главный, замковый камень. В Крыму рассказали, нам видео показали, как там были э, эти учения, позбивали всех условных противников, и там панцирь С-1, и с четыреста Триумф, и что там только не было. А потом показали надувные установки и эти все триумфы, все надувное. И говорят, они заняли, эти уехали, а те заняли место. Ну, может, я не все не сначала до конца смотрел, но я сильно удивился. И в соцсетях все что-то угорают по этому поводу, что там надувное. Не, ну, я думаю, что там есть какие-нибудь, наверное, 400 и не надувные. Но вот, судя по тому, что происходит в Сирии, от них толпу как от надувных. Пока еще никого не сбили. Поэтому те люди, которые говорят, да нет, да там не все нудубные, да ради бога, ну а что? Я вот от всех этих э, установок, так скажем, только одно геройство-то и видел в кавычках. Это Боинг гражданский, убили, все, больше ничего. В России придумали лазерную пушку для уничтожения космического мусора. Йо... А еще сейчас вата скажет, а это же на самом деле этой пушкой будут американские корабли сбивать и так далее. И никому в голову не приходит, что это вот херня на постном масле. Потому что если бы сказали, что корабли сбивать, нужно было бы в Вове опять мультики показывать. Да? А тут можно и без мультиков. Вот мусор, а вы уж там сами додумайте. У-у-у, там, эгегей, лазерные пушки. Да, и вот тоже большое дело сделали самолет, который заменит Ан-2, получил название Байкал. Это Денис Мантуров рассказал. И мы приняли сегодня окончательное решение по проекту небольшого самолета на замену Ан-2. А знаешь, как этот самолет будет, вернее, не будет, а как он называется? Потому что этот самолет уже есть. Как вы думаете, как самолет, который на замену Ан-2 идет, как называется? Ан-2. Ан Ан да. Ну да, у него другой двигатель, у него там, там стоял бензиновый двигатель, да, поршневой, поставили турбовинтовой на керосине. Все, вот вам больше ничего. Не, ну, если посмотреть, там еще и крыл так, нижние тут загнули. То есть, он так, получается, биплан, да? а здесь вроде как полтора крыла. Да? То есть, как вот, помните, чайка была И-153. То есть, считал, что они биплан, ну, потому что, ну, западло, все уже летали на монопланах, да, а здесь биплан. Поэтому говорит, не биплан, там не два, там полтора крыла. Вот так и здесь. Та же самая ситуация, какой он, загнутый такой. Молодцы. Вот мозга, как работает у людей. Такой самолет в 70-м году сделали, да, причем, я так понимаю, на Украине, кстати, сделали да, в 70-м году. Ну, эти молодцы говорят, мы сейчас вот вчера подумали, и все, и теперь у нас попрет. Я помню, как Аяцков стал губернатором, и, а там строили э, третий роддом. И за две недели, ну, что-то там подкрасили бы, Ну, ж давно построили, ну, так такое, вот там что-то не было. Ничего не появилось дополнительно, но его просто там что-то подкрасили и официально открыли. И скажут, видите, две недели. Человек губернатором, а уже роддом открыл. Правда, ну, никого не смущало, что там никого, никто рожать не может, потому что там нет ничего вообще в этом роддоме. Ну, нормально. Потом подвезли потихоньку. Так и здесь. Абсолютно то же самое. А вот в США, ну, М2 не стали придумывать. Они создали самый мощный в мире суперкомпьютер. Сумит какой-то или Союз. Да, сумит. Правильно я произношу. И говорят, что этот там суперкомпьютер 200 миллионов миллиардов операций в секунду совершает. 200 миллионов миллиардов. Это сколько получается? Это 200 миллионов миллиардов. Это... Это сотни, двести квинтиллионов, что ли, да? Я правильно умею считать, да? Или ошибся, сейчас? Ну, да. Ну, нормально, что, хороший компьютер в минуту. Представляете, если он поработает долго, если он несколько минут все-таки поработает, что он может придумать? А вот исчезнувшего офицера ВВС США нашли спустя 35 лет. И Интересно, его звали Уильям Говард Хьюз-младший. Говард Хьюз-младший. И он, оказывается, занимался каким-то секретным проектом. А потом ему что-то взгрустнулось в 83 году в Альбукерке. О, а так как он занимался секретным проектом Я так понимаю, что он мог изготовить все Любые совершенно документы Он изготовил себе какой-то левак И уехал в Калифорнию И забил на всех Правильный чувак вообще Мне кажется, в 1983 году Сделал себе документ Свалил в Калифорнию, жил нормально Не парился, но тут его Что-то как-то выловили Управление специальных расследований И вот его привлекают за мошенничество с использованием поддельной личности. Ну, мне кажется, он же это использовал для того, чтобы сокрыться да, от своих пашей. Да? Помнишь, как у там быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от своих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Вот он также только он понимал, он человек современный, понимал, что... Ни за какой стеной от них Ни хрена не сокроешься То есть нужно менять личности, и все Вот С Валией американского Спецназовца Так что видите если бы спецназовец Тоже поменял свою личность Жил в Калифорнии Его бы не застрелили А в F-15 в Японии упал Пилот жив Повезло Ирак, все российские СМИ написали, предпочел американским танкам российский Т-90С Я думаю, каким же он американским предпочел Оказывается, та бригада, некая девятая бригада У них были танки М1А1 То есть это первый вариант Абрамсов Я не, по танкам не силен, там девятый что ли сейчас или седьмой, какая там модель а это первый, ну, то есть, это копейка, да, <смех> копейка, в нашем понимании. И они прокачанные Т-90 предпочли, ну, естественно, они предпочли, потому что те-то, наверное, уже не ездят. М1, А1, это, наверное, 74-й, наверное, 73-й год танки, вот в то время, потом уже вторая модель пошла, ну, Погуглите, я честно, я даже вот времени не был, не посмотрел, но это, но это очень смешно, конечно, что вот... А если бы у них был Шерман, вообще у этих в Ираке, да, а они предпочли бы после Шермана Т 90 вообще, так, так какое счастье. Так и вот это. РБК. Российская авиация помогла предотвратить прорыв боевиков под Пальмирой. Россия обнаружила прибежище террористов ИГИЛ рядом с военной базой США в Сирии. Почему рядом с военной базой? Объясняю. Путин сказал, что ИГИЛ уничтожен. А здесь ИГИЛ атакует и разнес там нахрен всех этих сирийцев и приперся в Пальмиру, где эти друзья там на виланчеле играли, его Ралдугины и, и, и Герги там дирижировал, да. Туда пришли эти ИГИЛ, которых нет, да? То есть Гергиев с Ралдугиным есть, а ИГИЛ нет. Ну вот они туда и пришли, чтобы там сыграть, да. И в результате их пришлось бомбить, бомбить. Я так понимаю, что вот эта фигня. Их ничего не забомбили. Потому что их там немало. А чтобы объяснить, откуда ИГИЛ взялся, ну, они были рядом с базой США. То есть вот такие они... Путин же там рядом с базой не видел, что есть ИГИЛ. Он посмотрит, нет ИГИЛ. А это рядом с базой США. Это вроде какой-то другой ИГИЛ такой. Эхо-артисты, а, вообще жуткие какие-то. И вот плохая новость, реально плохая. Эрдоган объявил о начале военной операции в Ираке. Что можно сказать? 20 самолетов ВВС Турции уничтожили, 14 крупных объектов. Ну, я думаю, не стоит говорить, что это не иракские объекты, это курды. То есть, Эрдоган бьет курдов. Зачем? Но у него с курдами проблемы в Турции. Очень серьезные проблемы. И естественно, у него как бы, к ним душа не лежит. Да, очень сильные люди. И можно рассматривать это вот как этническую ненависть. Вот в данном случае совершенно точно. Потому что, вот посмотрите, любые действия Эрдогана направлены на минусы курдскому населению. Где бы оно ни находилось. И у курдов автономия в Ираке. И, в общем-то, фактически цитадель, откуда может начать развиваться курдское государство. Он пытается уничтожить. Он понимает, что он в Сирии ничего не может сделать, в Иране ничего не может сделать. Ну, значит, и в Турции ничего не может сделать. Как это не парадоксально с курдами. Значит, где нужно уничтожать курдов? В Ираке. Там он это может делать. Все, пожалуйста, с Путиным договорился с иракским правительством договорился И в общем То что он сейчас будет делать будет Геноцид курдского народа Потому что у него нет цели победить Там некого побеждать Там мирные люди Ну есть там конечно какие-то военные Но там нет задачи Победить военных Там есть задача уничтожить курдов, Уничтожить население Которое там десяток миллионов человек Можете представить это как? И это сейчас в современном мире вот, Никто почему-то не говорит Про геноцид Мы же видим, что сейчас развивается Та же самая старая песня Потом Через сто лет будут рассказывать О геноциде курдского народа Кто-то будет признавать, кто-то не признавать Как с армянами Так ведь? И сейчас Никто не реагирует на это Почему? Вообще непонятно Вот это еще, так сказать, одна причина, почему не должно быть таких, как Путин. Почему власть должна быть в руках у народа. Нетаньях пообещал спасти миллионы иранцев от засухи. Очень правильное решение. То есть, что сделал Нетаньяху? Он заявляет, очень хорошее, мне понравилось заявление, круто, реально круто. Иранский, иранский режим Кричит смерть Израилю". В ответ Израиль кричит жизнь народу Ирана То есть понятно что это популизм Чистейший популизм Такой вот в самых лучших традициях Что предлагает Нетаньяху Я так понимаю что он отдал команду э, Все Секретные технологии Которые разрабатывал Израиль За последнее время А их очень много потому что Израиль В очень жарком месте находится и там очень пустые все секретные технологии, связанные с орошением, со сбором урожая и так далее, и так далее, перевести на соответствующие языки народов Ирана и распространить в интернете бесплатно. То есть абсолютно полную информацию, причем я так понимаю, если индусы такую информацию в Израиле покупали, я думаю, что они сейчас зададут все-таки вопрос Скажут, мы прошлым летом купили у вас это же самое А вы сейчас все это разгласили Ну, не знаю, насколько это, э, как скажем, не входит в рамки договора Но вообще это очень круто, очень И, э, ну, такие популистские заявления, но ну, они несут под собой определенную так сказать, заряд и, Иранский народ хороший и достойный Он не должен в одиночку противостоять Жестокому режиму Мы с вами О как. Вот если бы американцы еще так сделали да, То это было бы очень хорошо И если бы это сделали тогда Когда народ Ирана выступал Этой зимой и как фактически его утопили в крови да, Вот тогда нужна была огромная помощь но, видно, никто не был к этому готов. Ни Израиль, ни Америка, никто вообще не был готов, потому что почему никто не понял, что народ Ирана может восстать. Это вот когда рассказывают э, путинские пропагандоны про Госдеп, который там все это организует. Ну и где тот Госдеп был зимой? Они даже самые последние, наверное, узнали о том, что происходит. Очень неприятно. Мальцев поддерживал ГКЧП в 90-х. Нет, ни в коем случае не поддерживал ГКЧП в 90-х. Мне казалось, это полнейший идиотизм. Когда я утром, в 7 утра там в Левоскоп проснулся от того, что радио там разгазывало что-то какими-то такими штампами советскими, я встал и говорю, мама, что они делают? Потому что я понимал, что сейчас начнется рубка. Жуткая рубка. Но слава богу, она не началась. Да, эфир два часа почти пишет. В Дальней арестовали российский грузовой паром. Вот э -э, обвиняли тут э -э, этого, господи. Бывшего президента Эстонии, что он сказал, что в случае там агрессии Россия потеряет Петербург. Да? Ну вот говорили, что он там такой-сякой и, и не мазаный сухой. А в результате так вот и получилось. Только без всякой агрессии теряли Петербург. Потому что паром так и называется Петербург. Вот. Забрали за долги 380 тысяч евро. Ну нормально, в общем-то. Мелочь, приятно, да. Италия отказалась принять судно с шестью сотнями мигрантов. Странная такая ситуация Еще более странная Что попросили Мальту Говорят может вы там возьмете Они же через вас плыли Они говорят да не мы не хотим И еще более странная ситуация Вдруг Испания заявила о том Что готова 600 этих мигрантов Нелегальных принять И заявил новый премьер-министр Испании То есть Старый бы точно Никогда этого не сделал Странно, то есть поворот Миграционной политики на 180 градусов Вот к вопросу Вадим Валентиновича Полиханова о роли личности В истории, вот пожалуйста да, вот Пришел мужик один Говорит, да, чувачу Давайте 629 сюда Подвозите на резиновые лодки. Сотни цыплят вылупились Из яиц, которые в Грузии Выкинули на мусорку ну, всюду жизнь, что это это классика. Очень, очень мне картины, это нравится, всюду жизнь. Я всегда делаю фотографии, а, а, вот э, у меня несколько сот фотографий из, из этой рубрики Всюду жизнь, как там деревца прорастает, там сквозь балкон какой-нибудь еще что-то. Цыплятки эти очень здорово Вот агрессивные павлины портят автомобили на канадском курорте. Ну, что, всюду жизнь. В обнаружены следы массового жертвоприношения детей, которому 600 лет. Вот, представляете, 600 лет назад приносили каким-то богам, да, детей приносили у жертвы. А вот мы своих детей, кому в жертву приносим, каким богам. Вот 64 ребенка отравились. Каждый день из-за воровства, из-за путинского головотяпства. Там 64 отравились Обратите внимание, магическая цифра 64 сгорело В этом Как они писали, помните, они с самого начала 64 сгорело В этой в зимней вишне 64 отравилось И что бы ни случилось, если это масштабы Какие-то громадные, то это 64 Я не знаю почему Но эта цифра из Кремля идет Ну Может быть кто-то любит песню When 64, pum, pum. Во Франции экстрем приземлился самолет И странная ситуация Мужик взорвал секс-куклу на борту Бухой мужик, хулиганил Летел из Белфаста на Ибицу Пел на Белфаст И взорвал какую-то Секс-куколу То есть там запугал всех пилотов И они в Тулузе сели Ну, в общем, нормально да, Теперь этого дяденьку Там за агрессивное поведение Задержали Поведение назвали разрушительным И агрессивным Очень смешно, разрушительно Куклу взорвал резину Вот Мальцева арестовали, это кто двойник, это тройник и удлинитель. Что Мальцева арестовали, об этом заявила ФСБ. Прочитайте на ОВД-инфо. Это ФСБ что? Как бы, так сказать, высеры. Так, сейчас прочитаю я тогда. Еще раз напоминаю, что вот эти два э, платежных инструмента для тех, э, кто у нас в бегах находится, то есть для э, политических беженцев. А вот э, это подо мной, видите, Аска Палюбеков, дикий десантник просит помощи. Вот карточка его дочери. Это деньги мы собираем на А два. Ката. Деньги на адвоката. Так. И я сейчас прочитаю донаты. Донаты. Так. Все. О, один человек только. Алексей таксист. Извиняюсь, что долго не писал. Быть или призвал бороться с ценами на бензин путем э, расшатывания картеля. Есть положительный опыт других стран. Так что если мы поддержим, то бойкотируем, пока Роснефть им по, по, нет монополии. Устанавливаете этот статус ВКонтакте и других соцсетях. Я не против, Роснефть мерзкая организация с мерзким руководством, то есть там нет ни одного человека, который мне был бы хоть как-нибудь симпатичен или не противен. Ну, из тех, кого я знаю, да. Поэтому я с удовольствием готов принять участие в этом бойкоте. Главное, чтобы это имело смысл хоть какой-то. Самое главное, чтобы это имело смысл. Поэтому лучший самый бойкот это Путина. Так надо бойкотировать, чтобы никогда его больше не увидеть. Так, видите, всего. Больше за одиннадцатое число. А, так, так, так. Сейчас я, может быть, за... Так. Угу. Так. Угу. Вот Евгений еще девятого числа прислал для Сергея мультипликатор Очень хорошо. Так, все, спасибо. Больше, больше нет донатов. Мы будем надеяться, что они пошли Асхабу Алибекову, да? Так. Ага. Фейсбор уже соврать не могут толком печалька ну да пишет это гендель борется с Мордором ну да классическая ситуация ты еще жив революционер а, за, а зачем ты не надо было забанивать какой хороший ты еще жив революционер жив ну и хорошо ФСБшники застранцы позорят Россию. Ну, не знаю. Тут мне как-то ГБ, ФСБ это всегда была мерзейшая организация. Ничем не изменилась. Как может что-то мерзкое позорить? Ну, от этого просто надо избавляться и все. Путину нужны бобосы, наши бобосы. Это да, он жадный человек, он любит деньги, любит все деньги. Но это главная проблема, да, что ему нужны все деньги, потому что он не настолько любит деньги, как он а, настолько насколько хочет, чтобы их у нас не было вообще. То есть задача Путина не обогатить своих друзей, они уже бесконечно богаты. И не, не, они никогда эти Средства не смогут Спустить никуда при, Даже при их дебилизме полном Они все равно никуда их не смогут Дети это огромные деньги да? И Путин сам никуда не может Но его главная задача чтобы денег не было у нас вообще Потому что каждый рубль Это патрон обращенный против него Он не хочет Допустить того Чтобы у нас были хоть малейшие деньги Мы должны быть бедные Нищие потому что как правильно говорил Махандас Карамчанович Ганди, для нищего Бог это еда. И он хочет, чтобы за еду его считали Богом. Ну вы же это видите. Все он так и делает. Спасибо вам, Вячеслав, за вашу работу. Сергей пишет. Спасибо, Сергей. Огромное вам спасибо. Мне всегда приятно, когда слова поддержки говорят, потому что Иногда, конечно, мы все люди, иногда бывают моменты такие достаточно тяжелые, что переживаешь, думаешь, а может быть не надо это никому. Бедность, обороноспособность Путина. Это точно. Это очень хорошо сказано. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Прошу прощения за многословие сегодня. Долго я был в эфире. Ну, как-то вроде понедельник, поэтому до свидания. Да здравствует революция. Всем удачи.